Всем привет, дорогие друзья! С вами я Влад и игра Force Game. И сегодня, да, сегодня продолжаем проходить Minecraft. В прошлой серии мы тут огород построили, нашли шахту, очень очень много чего нашли. О, здесь, о, дерево. Так, кстати, тростник, ну, вроде бы растет. Да, надо будет в этой серии я постараюсь ферму делать. Ну, сейчас мы.. Потому что реально мы сдохнем. А можно, знаешь, как делать? Типа взять все вещи, в суток, положить и умереть, и потом, ну, будет все нормально. Можно так сделать? Да. Ну, да, вон он, вон он растет. Правда, дальше. Вон он. Ну где-то там, где-то еще дальше. Я просто нашел такой рост себе о а почему бы его не взять? взять взял. так на охоту давай на охоту пойдем реально что-то уже скучно я хочу на охоту пойти но если тут если мы если у нас стоит ну, сложность легкая но они же спавнятся все равно такая раньше легкой нелегкой в принципе, они просто дамажат меньше и всё. Я с факелами буду ходить. А ну-ка, я могу. Она освечивает, нет? Блин, не работает полностью. Блин, это не так. Типа, чтобы я мог в пещеру ходить с факелом, типа он освещал мне. Ну, блин, все моды, воды, моды, моды, моды. моды, моды. Все больше ничего. Ладно, пошли вот. Оно выросло? Мне как понимать, оно выросло или нет? Так, вроде бы уже Она да, и так уже нормально. Ну ладно. А что? Как это надо прыгать из надо работать, а так? Короче, пошли. Пошли вместе. Куда, хотя бы куда-нибудь, что Тут вот тросник еще. Выросло. Сейчас уберу. Я, тебя... я посадил. Ты посадил? Окей. Тебя какой меч? Челезный мне был закинул. А то на погубки кинул наркоманы и все. Погон светит вс. Координаторами его Нет, я даже не знаю, как включать. <с> Круто. Можно суп сварить. Так, ну ничего нету. Не модно, не, не модно. Я крыбы буду собирать А где мобы? Наверное, звери. Это будет ослик, я не знаю. Блин, мы не знаю, Мы идем куда-то просто вперед, ничего не видим. Мы в лес просто. В лесу сейчас забудем с ним. Мы уже не вперед идем, это как точно. Вот он. Блин, мобов нету, я не понимаю почему. Почему? Блин, а, -а, а точно мобы есть, а? Вообще легкое. Почему мобов нету, я не понял. Нет тут много, мне кажется нет. Не может ли что-то их ну, как? Блин, я, я боюсь, что я забуду, не забуду. Не надо. Не, ну можешь прописать кил? Окей. У меня есть еще чуть-чуть немножко давай и шапку, и все давать, все, все. У тебя сахар? Нет. Я тебя убью. тебя опыт еще выполнил. А все, я тебя тоже бегать не могу. Ну, блин, Я теперь сейчас. Ща... О, корова есть. Ничего. Я сейчас. Ща... О, три коровы. Ничего. О, нормально, сейчас мы. Ну, будешь меня на поиски идти. Из... Из... На поиски Владика. Заблудился. То да блин, а корова, блин. Я не знаю, как Ну На что? О, свиньи есть! у у у Прикольно! Мне даже убивать их не хочется, но придется уж я не буду исключить. Нам еда все равно Сейчас найду дом. Я знаю где дом. Я король, я тут еду добываю Я тут свиней убиваю коров. Ферму не знаю, потом наверное будем делать, потому что я не знаю сколько их везти надо будет оттуда. Блин, это ну меня не найдешь. У меня вообще две хоббишки. Я вообще реально умру. Блин, я волков нашел. Блин, блин! Волков нашел. Вот же Блэн! Я волков нашел, вперёд! Блин, я... я возле воды вообще! Не, ну я боюсь реально сейчас заблудиться! А мы же не возле воды! Мы же не возле воды вроде! А возле? Да, по принципе. Нет! Я вообще куда-то заблудился. ТП есть вроде. Да, есть. Может меня? ТП хоть нет. ТП ходит. А как это? ТП типа как? Вот. Да? Я их не видел уже. Если они меня убьют, то это все. Это будет просто фейл. А у меня... А у меня 19. Нет, я сейчас и умру как и долго. Это будет печально. ТП. А, -а, -а, -а был Нет, там просто... Понял. А почему я... А почему я в земле был? Ладно, ладно. Хорошо, что есть тпшки. Я... Э, вообще, мне радует просто. Хорошо, что есть тпшки Блин, у нас места мало. Короче, у меня много мяса. Я просто сейчас всех накормлю где-то 19 мясо Не то, это свинины только Я сейчас буду... Я тебе ромутапиваю ну. О, опять какие-то звуки странные Не шерсть, а не то не помню Печется нормально всё. И вот только, ну, хотя бы вот кофе не хватит. Так, грибы. Надо будет большой цундук делать. Сейчас я большой цундук делаю. У меня вообще, вообще ничего нету. Я вообще еды не я... я вообще мне одна штучка эта. я буду еду ложить. Да, у меня теперь сундук большой. Вот, сундук, сундук, сундук. Да. Да я уже привык, и мне уже не страшно. Не-не, пожалуйста, -не. рукой был какой-то. Вообще не пугаюсь их вообще, не, не страшно уже. По-моему, да, все. А что пугаться? Ну не страшно. Я не ночью записываю. Я ее да доб... я, я ее уже сломал а, кстати, вот она у меня, у меня пшеница. Нет, я хочу корову приручить Корова? где корова. А он коровы. Нет, я буду ее вести сюда, вести. Я не буду ее приручать. Я... Типа две палки, ну две палки посередине и две э, рядом. Ну и дерево рядом. Тут, тут рыбы садим. Я ее баню сюда. Принимай корову. Ха. Снег пошел в смысле? Чего? Снег идет что ли еще? Майкрафт идет снег, я знаю Смотри, корова там идет Блин, а забора нету В смысле? Смотри, а выглянись назад Да какой тебе палки? Ну смотри, дай несколько Ну блин, тут есть Нажимай на книжечку и все и там за Ну да. У нас корова здесь, смотри. Куда она уходит? Она тупая у Блин, а где нам забор делать для коров? Блин, забор. Ты забор сделал? Да, вот. Мне надо корову прив... Ну, корова прямо у нас э, здесь. Блин, надо забор. Я сам буду строить. Ну, мау, мау, мау. Я сомневаюсь, что это уже корова. Блин, у нас нет земли. Быстрее она сейчас уйдёт отсюда. Куда ты уходишь? Никто? Корова уже идет к забору. Быстрее строй. Она уже идет туда. Ну! Она прыгать не умеет. Ну. что ну, теперь делать? Вот сюда в смысле? Что за корова такая тупая? Ну, в смысле? Сюда! Ну, что она смотрит на меня? Ну, мэр, мэр. Давай, раскопай! Что она такая тупая вообще? А зачем под низом блок ломать? А не с ней? Она вообще не хочет сюда идти. А вот, да надо еще ломать. А у вас там снег идет уже или нет? О а -а -а каком-то городе? Днепропетровский. Днепропетровска такой по возрасту. Ну я знаю. Блин, неудобно, вообще неудобно какая-то. Калитку сделать надо. Вот ее вот, как-то застроить зачем ты бьешь ну да, когда ты ударил что накрутится коровы все хорошо, нет? блин, ну, забор сделать, нет она сейчас выпрыгнет на сколько хочу блин, а я теперь как -то... ну все, у нас теперь есть плюс одна корова из двух, где-то здесь, рядом, где пещеры там, <социт> блин, и дождь, как это вообще, серьезно, ты, серьезно, ты сказал снег и дождь, да и, на... да ты мах какой-то, серьезно, <социт> ты, ты чередей, серьезно тебе говорю, снег и дождь пошел, в смысле, это как, это же невозможно, Почему бы и нет? Ты, ты, ты, ты, ты серьезно сказал? Снег и дождь, и так и есть! Ты читер какой-то, серьезно. Смотри, дождь и снег. Тут дождь идет. А как это? А в смысле, это не, это... Че? У меня логика сломалась просто. Они просто за мной не будут идти, и все. Так, все, я побежал. Блин, снег нифига не видно. О, я вижу. Опять дождь идет. О, нам еще один покупатель идет. Ну нет, не покупатель просто идет. О, тут еще пещера есть. Так, принимай еще одно животное. Еще одну корову. Ладно. закрывай нет блин зачем я покормил блин а теперь я сам буду теперь блин я застрял ну типа чтобы они не вышли сейчас буду. нет нормально теперь надо пшеницу ждать просто. ждать пшеницу пока выйдет а зачем ты шахту делаешь если там и так есть много А зачем? Надо было в другом месте делать ход в шахту. Блин, пшеница... Надо будет скелета найти и кот на луку сделать. Где скелетов? Нету скелетов! Я так и до сих пор не понимаю, где скелеты. А где скелеты, кстати? Тут вообще есть мобы? Или нас разверили, и тут ничего нет? О, тут жилец, мне надо обыграть. Мне хотят есть. Прям мычат, мычат. Хотя еды нет. Блин, мама. Так, хотя бы 20 палок, будет. 20 палок будет. нет, пускай будет со мной. Что? Кого? Что? А ты знаешь, что типа может. А ты знаешь, что типа может зомби маленькие, типа на кури ты кататься. На корове нет, на корове. Ура! Вот, так тут нормально железо? Четыре уже железа, я вижу. Мне тоже надо железную сделать. Так, иди, делай. Мне сейчас сломается памятник, Мало очень. Всё. моя сейчас кожа сломается блин зачем мы вот этого делаем если есть нормальные эти, пещеры две или три даже а мы это делаем хоть, свою пещеру не начинаем ну, если... ну, ну, Блин, я не хочу копать не сам копай я уже надоел я пойду нормально я свою пещеру пойду Коровы живые, никто их не, не съел. И не съест никто, наверное. Так, я, я поставлю буду печь. Ой, почему? Так, у нас рыбалки есть, дети. кирки сделал, я думаю, хватит. Так, пошли вместе. Да, могу ну, ну, покажи. интересно. Ну, да. Блин. По-моему, тут нормально с Снег закончился, Опять всё придется убирать. Там огород, наверное, весь уже все испортился. Больше огорода не существует, наверное. Так, я пошел сюда. Пещеру. О, а нет, пещера такая же, очень длинная. Ну хотя бы уголь есть. Блин, а есть там шахта целая. Я хочу найти прям целую шахту там паутина, заброшенный заброшенная шахта. вообще есть в этом мире? находишься я находишь? я потерял? Вот. О, а тут пещера есть! О! О! О! О! Лава! В смысле? Иди сюда! Иди ко мне! А так и лава есть, Алё! Нифига себе. Тут алмазы есть! А тут... Тут алмазы, наверное. А нет, нет алмазов. Как сквозь стены идет снег, я не понимаю. Я тут страшно. Не ко мне, мне страшно. Я... Не, не, мне страшно, я не пойду туда. Там, ну, там много есть. Ну вместе давай, но ну, я не хочу один идти. У меня девятый уровень этот, опыта. Девять... Главное криперы не стрельнуть Так а зачем? Вот так вот можно смотреть где вот сейчас. Смотри, берешь и вот так вот делаешь. Хоба, перекрываешь вам Но лучше так не делать. Потому что нам не светит ни портал, никуда, ничего. Обсидиан не добывает. Плава доб водами. Скелеты. Поэтому, а, это вода А где скелеты? Кстати. Нет. Не будет. Или будет. А нет, 25 палочек, чуть-чуть. Будет палочек. Нет, я не хочу убирать. факел. Мне 28 факелов. Факелов. Нифига себе. И такой резко конец. Он еще внизу есть. А да я офигеваю просто. Это пещера бесконечная. Мы сейчас тут Пещера Угольная пещера. Скоро десятый уровень будет. Да, сколько тебе уже железа? У меня уже где-то 20 с чем-то сейчас будет. 21. 22. По терке еще закончится вторая. Ну, первая, ну, вторая, у меня третья еще. У меня 3 терке только. Ну, не знаю, я могу сейчас крафтить еще раз. У меня там ресурсы есть. Десять сторон. Просто будем целую серию ломать. Сейв. О, тут есть летучие мыши. Летучие мыши, они не нападают, правильно? правильно? Не, я пока сейчас не выкопаю все, я никуда не уйду. Я пока уголь весь не выкупаю, я туда не уйду. А угле тут еще. Вс, я выкупаю уголь. О, тут летучая мышь. На, на, на, на. А вот, типа мы в это все время не в шахте были, да? Блин, я уже боюсь что... Я тоже наверное, не могу. Кстати, на улице снег есть... почему-то почему вот почему-то он сквозь двери не идет нет давай вместе пойдем а то я сейчас заблужусь и все не я не хочу На тебя ты поехал я не тебя ты лучше сам дойду а что, я маленький что не дойду что -то. так, тут есть выход И такой нормальный выход Но почему-то мы за две серии ни на, на одного моба не накрылись Тебе это не смущает, нет? Тебе не смущает, что мы вот со время в пещере были ни на одного моба не накрылись? Вот ни одного Это как-то странно Куда вот они сидели? Ушел, улетели Так, давай я сундук положу, там и типа, чтобы на печке-то немножко вот этого. Так, о, так нормально. Блин, я сломал. Сейчас тыку будет здесь. Наверное. Блин, посадить некуда занят ну, а у меня сколько у меня 25 М -м -м -м. Да. 25 нифига у нас так скоро будет все гряде это тоже надо пожирать пожирать я Ням меня О, движка нет, я вообще жестко. Так, давай я буду его скормить. Оп, оп. Все. Нормально все. О, теперь у нас три коровы. Теперь у нас три коровы. Грамантичный ужин. Получил начинку. Вс, я пошел. Нет, куда я пошел. Мне надо еще подсыпать немножко. Ну, и теперь это будет. Блин. Чё я сломал. То да успокойся, куда ты? Вот почему у нас все замерзло. У нас все замерзло, ты понимаешь? Все. Полностью. Все, что возможно, то замерзло. Даже то, что невозможно, и то замерзло. Он нормально, нормально. Так, я, я присоединяюсь к тебе. Я к тебе пошел. Все. Встречай меня. Не надо? Не надо идти к тебе. Ой, блин, я загорелся. вот потому что мы три серии записываем сразу. Блин, да тут еще шахты или тут много? Ой, я, о, здорово! Ну а где Я вообще уже не знаю, я заблудился. О, -о, -о, -о так тут еще много меня. О, да тут есть и вот эта вот фигня. О, так мы можем чароваться, у нас есть. Как она называется? Офигеть, у меня два я нашел. У меня 29 лазурита. А, мы чароваться можем, да, разумазурит. У а ч мне время сервер там игра сохранена? У нас серия 37 минут идет. Нормально? Так я тебе сейчас дам еды, братишка. Я тебя пару уже принес. Иди сюда, я тут новые шахты добываю Окей, я сейчас добуду. Да. Там, где никто. Там, где куча разбитых жиулей, да? Это я помню, когда мы учили, в пятом поесть. Стих. Я буду добывать уголь, все. Я буду сидеть добывать уголь. Держу себе, добавляю угольников, ой, кирку сломаю. У меня сейчас и вторая сломает, третья сломает, и десятая и Что? Что? Так это твой! Я могу умереть и где подпало Надо. Кстати, а, кстати э -э -э, если нам спать захочется, ну, например, надо две кровати крафтить, а да, не одну. Потому что надо две. Мы не сможем услышать, ну, я не смогу услышать, пока ты не ляжешь. Так-то надо две кровати крафтить, ну, когда мы будем спать уже. А сколько сейчас времени? День, сейчас ночь, я уже не понимаю Сейчас день на тень Потому что я скоро выбираться буду Но хотя, в принципе, смотря на сколько тут угля, то я не скоро выберу Пока, пока кирка не сломается, я никуда не уберу Мне там, наверное, уже стадко будет тем более я лазурит нашел в таком городе Тыковка, ну офигеть, скоро у меня будет уже и сын появится, а я тут в пещере до сих пор <смех> я об этом даже знать не могу. Уже 10 лет пройдет, я такой вышел, о, тут уже машина летает, а я до сих пор в пещере сидел. Да не, я отсюда не выберу. Я... Мне тут всего понравилось. Мне понравилось. Так, здесь нет. Ливануть, в смысле лива? сервера. Либануть я думал, послышал. Я думал, ты меня бросаешь уже. Я, я сам тут не выживу. Блин, я уже запутался, где мы находимся? Ой, то есть я нахожусь. Где я вообще тут пещера бесконечная? Она ещ сам крутая, я не понимаю. Мне реально придется тпхаться в тебе, я могу выбраться. На канале не перепутать. Тебе тебя сюда не добавить. Блин, тут реально дофига себе. Ну, хотя, в принципе, я на них сам не беру. Привет. Так, тут вода. Это по воде выбираться будет. Так. Сколько тут еще пещеры, я не понимаю. О, тут еще лава есть! У, круто! Тут еще одна пещера есть. Ах. Мы Будем все серии тратить на пещеру. Я, я назову эту серию, типа, э, «Приручили коровы и бесконечные пещеры». Уже реально, там еще лава есть. Но это плюс. Знаешь, почему плюс? Знаешь почему это плюс? Иди сюда. А где ты? Тебя нету. А да, ты вообще наверху. Я сейчас ТП хотел, я не хочу. ТП... А, нет, не буду. Бл... Так, ТП, блокченалку... Микрофорс гейм, да? Праймер? Блокченалку. Channel... Да, вс ⁇ правильно. А то сейчас бы так. Так, еще лови. Сколько у нас уже стак! Я могу крафтить броню себе. Полностью сет брони. Теперь я приоделся немножко. Я приоделся. Теперь черепашечный шлем это уже прошлое. Не буду больше. Так, двадцать пять. А у меня что еще есть? У меня лазурит есть. Смотри. Лазурит. Блин, вот... А когда вырастить нашу вот этот... Корову вырастить, когда? Кирку уже железную скрафтить. И топор сейчас тест крафт. Железный. Я могу еще одну скрафтить. Я могу сейчас машину скрафтить. Тебе машина нужна? Я сейчас, я сейчас найду. ее. А машину себе скрафтить? Я буду на машине кататься. А, тут нету машины понял понял под машина лета какая качай моды За, в следующей серии когда будем уже, уже завтра или послезавтра качай моды обязательно как это о тыкал блин вырос Какой хватит. Зачем уши идти Деревья просто не растут, не растут. мы по-моему, э, мы живем между тайгой и и Сибирью, там где уже деревья не растут, а тут деревья дофига просто, вот где вон там, на той стороне, а на той стороне просто ни одного дерева нет, ну, одно дерево на 100 километров. Да. чай посажу еще деревья где-то там где деревья там где вообще нету деревьев близкое деревья надо такие сажи где расти не будут вот так да. все вроде посадил сейчас еще сундукши положу так, 4 сундука и будем типа склад такой типа тут что-то Типа будет рамочка сеть, и там типа будет написано, что это такое. Это, кстати, прикольно. Но это будем в следующей серии склад делать. Пока я не вижу кожи. Она есть, она была, я корову убивал. Где кожа тела не будет. Значит, мы ее просрали. А ты пошел в шаг да? Давай прощаться. Ладно, я что поем? А я понял, потом в следующей серии будем пол И комнатку, и рамки, и склад, и все. Я серьёзно, как я мог так взять и кожу просрать. Как так? Надеюсь, вам серия понравилась. Если хотите больше серии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока! -пока.